Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – старость. Что есть старость? Я считаю, что старость – это не угасание жизни, это угасание желаний. Таким образом, я утверждаю, что стар тот, кто не желает, а не тот, кто с виду стар и преклонен по возрасту. Старость – это именно то, что я называю отсутствием желания жить. Человек в старости, который ошибается, он как правило ждет смерти, он почти не живет, его жизнь на подоконнике с кошечкой, с радиоприемником, либо под одеялом на мокрой подушки, либо на лавочке, либо прозябание в жизни у телевизора или бесконечные сериалы. Это не жизнь, это действительно угасание. Вся жизнь такого человека, такого старика нацелена лишь на то, чтобы быстрее уйти, не мешать. Отмучился и забыли. Вот такой итог, считают люди. Их не старость. Я утверждаю, что старость это прекрасная пора жизни. Это удивительное состояние, когда видел все и прошел через все. И теперь, наконец, пришло время заняться собой в полном смысле этого слова. Внуки и дети выросли. Профессиональная отдельность за спиной можно предаться, предаться чему-то удивительному. Поиску себя, обретение себя в жизни. Нужно музыцировать, рисовать, писать, читать, фотографировать делать все, что угодно, что связано с искусством, с творением. Вы должны проявить себя, а проявить вы можете во многих сферах жизнедеятельности, в том числе и в спорте, в литературе, в любом искусстве. Искусство — это продолжение жизни, и это есть сама жизнь. Станьте частью искусства в этом удивительном и нежном возрасте. Этот возраст преклонен не потому, что преклоняете колени вы перед жизнью, я считаю этот возраст преклонный потому, что жизнь пред вами преклоняет колено. Она покорена вами, так значит берите ее и живите заново. Именно с этого возраста, когда вы чувствуете, что устали, что работа вас уже не интересует, что вы уже в том возрасте, духовном и физическом, когда пора поговорить с Богом, обратиться к внутреннему «я» и проснуться наконец. Все те годы, когда вы пахали, Рожали детей, воспитывали детей, собирали деньги, теряли их, искали врагов и находили, теряли друзей и вновь обретали. Это была разминка. Вся эта жизнь перед старостью на самом деле был разогрев спортсмена перед прыжком, перед броском, перед силовым упражнением. Но многие из нас ошибаются, считая, что возраст – это когда колени преклонены. Когда жизнь уже закончилась, нужно всего лишь за так их дыхание ждать смерти. Покорно, смиренно, молчаливо. И вы заблуждаетесь глубоко. Это роковая ошибка многим стоит жизни. Иногда люди, уходя на пенсию, умирают буквально через несколько месяцев, потому что перестают трудиться. Перестают чувствовать свою необходимость миру в жизни. Даже перестают говорить с Богом на эти темы. Они ревут по ночам. Они ничего не хотят. Их не интересует ничто. И в этом главная ошибка – нужно осмотреться, открыть глаза, пересмотреть свое отношение к жизни в этом удивительном возрасте, начать жизнь иногда с нуля. Этот возраст – он божественен. Мы внутри глубоко умны и мудры. Наше тело говорит о том, что мы прошли огонь и воду. Наше тело говорит о том, что набралось опыта, и оно готово к покою, духовному покою, но не физическому. Вы должны действовать, вы должны бороться за жизнь в этом удивительном и сложном мире. Карты сданы уже давно, берите их и играйте, не останавливайтесь с ними ни на миг, действуйте. Вы живы, пока бьется ваше сердце. Вы живы, пока шевелится хотя бы одна часть вашего тела. Не сдавайтесь, не покоряйтесь. Если вы остановитесь, вы старик. И если вы живете в любом возрасте, вы до сих пор молоды, активны, безупречны и божественны. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.